Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, участники и слушатели нашего сегодняшнего вебинара. Собственно, хотел бы для начала проверить связь и изображение. Если все видно, если все слышно, прошу поставить плюс в чате. В силу ряда причин мы вынуждены отказываться от сервисов, которые стали привычными для нас в пандемию. Но, тем не менее, благодарю вас. Спасибо большое, коллеги. Кто-то пишет, нет видео. Пожалуйста, обновите страницу в рамках браузера. Да. Собственно, сегодня мы с вами поговорим об основных аспектах организации эффективного снабжения для строительных компаний. Поговорим мы об этом неспроста. Дело в том, что в нынешних экономических реалиях у нас прежде всего строительные компании, ну, в том числе строительные компании, столкнулись с рядом проблем. Эти проблемы связаны и с частичным, либо полным закрытием зарубежных рынков, и с нестабильным курсом валюты, и с невозможностью продолжения взаимодействия со сложившейся цепочкой поставщиков, не говоря уже об оптимизации цепочек поставщиков по тем направлениям, по которым уже, Такие цепочки были реализованы, поговорим немного и о сервисах, которые у нас а, направлены на организацию эффективного снабжения, в том числе о цифровых сервисах, это и электронные торговые площадки и сопутствующие дополнительные системы, которые позволяют а, выстроить процесс взаимодействия заказчика и поставщика, а, опять-таки с максимальной долей а, эффективности. А, позвольте представиться, зовут меня Сергей Сердяков, я директор по специальным проектам AOTC. сегодня со мной мои коллеги, помогут мне обсудить все важные, все интересные вопросы. Это Юлия Романова, непосредственный директор Академии продаж ОТС, И несколько позже к нам а, подключится а, Дмитрий Гвозданный, это руководитель отдела снабжения группы компаний «Самолет». А, собственно, сейчас хотел бы для начала в рамках нашего первого теоретического блока передать слово Юлии Романовой. А, Юля, скажи, пожалуйста, ты подключилась? Как слышно, как видно? Да, Сергей. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать. Сейчас буквально пару секунд я включу свою презентацию, так как у меня основной материал будет ориентирован на демонстрацию. Мы с вами поговорим сегодня про выстраивание эффективной работы с поставщиками, а также с производителями строительной отрасли. Конечно, начну я с тех событий, которые существенно повлияли на развитие строительной отрасли в целом. Здесь важно учитывать, что сложившаяся ситуация повлияла на экономику в целом. И также не осталось в стороне и строительная отрасль. На сегодняшний день уже можно выделить те проблемы, с которыми столкнулись заказчики. Это проблемы, которые напрямую сопряжены и с деятельностью поставщиков также. Здесь, в частности, на сегодняшний день целесообразно говорить о росте стоимости материалов и оборудования. В том числе следует учитывать, что на сегодняшний день отдельные виды товаров, оборудования, материалов становятся недоступными на российском рынке. Также следует учитывать, что в целом есть те поставщики, которые играли ключевую роль в строительной отрасли, они ушли с российского рынка и, соответственно, Заказчики более не могут взаимодействовать с такими поставщиками, с такими исполнителями. И, соответственно, в этой связи открываются в том числе для тех поставщиков, которые, возможно, ранее крупные заказы не исполняли новые рынки, новые рынки сбыта, новые рынки исполнения заказов в рамках строительной отрасли. Здесь следует также отметить такую проблему, как вынужденные простои в производственных цепочках, к сожалению, такая ситуация наблюдается, логистические проблемы, это проблемы с внутренней логистикой и проблемы также связаны с внешней логистикой. Это изменение контрактных обязательств, которые ранее невозможно было предусмотреть. Это наличие форс-мажорных обстоятельств это изменение и пересборка проектных решений. В связи с этим необходимо выделить определенную модель. Эта модель будет связана с антикризисным управлением в сфере строительства. В целом сама модель направлена на реализацию необходимого комплекса мероприятий, которые позволят перезапустить инвестиционно-строительные проекты, провести различные анализы изменений, которые необходимы в части реализации уже проектно-сметной документации с учетом новых потребностей. Это выполнение пересогласования проекта, решение различных задач, решение в том числе краткосрочных задач, решение э, на долгосрочную перспективу, это оптимизация бизнес-процессов, это замена э, по ключевым инженерно-техническим системам, решение вопросов организационно-технического характера с поставщиками и подрядчиками. И, соответственно, в связи с этим можно выделить варианты решения различных проблем, которые возникают на сегодняшний день, но важно учитывать, что проблемы могут быть решены только в совместном взаимодействии заказчиков и соответствующих подрядчиков. Важно учитывать, что необходимо предусмотреть двухстороннее управление процессами строительства. Двухстороннее управление будет реализовано значит, не должно быть реализовано буквально на всех этапах, начиная от инициации проекта строительства, далее продолжая непосредственно уже разработкой проекта в сфере строительства и непосредственно с учетом проведения строительных работ, а также с учетом результатов, которые необходимо также будет проанализировать с учетом достижения или недостижения поставленных целей. Инициация. Здесь важно учитывать, что... Возможно, в отдельных случаях потребуется сократить риски, различные затраты на дальнейших этапах реализации проекта. Но в целом, важно учитывать, что проект должен быть оценен в его совокупности, и, соответственно, важно понимать реальный бюджет в том числе и реальные сроки, которые, к сожалению, на сегодняшний день не всегда возможно действительно оценить. Но, тем не менее, попробовать выстроить такую модель, которая позволит реализовать проект в изначально установленные сроки. На этапе проектирования важно учитывать, что... Со стороны и поставщика, подрядчика, исполнителя, и со стороны заказчика должен присутствовать такой элемент, как увеличение качества разработанной проектной документации. Здесь уже последующий этап непосредственно сопряжен с предыдущим, когда непосредственно планировалось строительство, когда осуществлялась инициация строительных процессов. Требуется сократить затраты за счет исключения неэффективных технических решений, которые, возможно, в предыдущих реалиях, если можно так выразиться, были весьма эффективными решениями, но на сегодняшний день, соответственно, новые уже реалии, новые условия требуют и новых решений. Контроль сроков проектирования, влияющих на введение, введение строительно-монтажных работ. Возможно, потребуется создание дополнительных регламентов. Это регламенты как внутри функционирования в рамках выполнения строительных работ со стороны подрядчика, так и, возможно, это регламенты по взаимодействию заказчиков и подрядчиков. Это сокращение рисков при прохождении экспертизы проектной документации. И далее, собственно, сам этап строительства здесь. С учетом новых условий необходимо увеличить качество разработки проектной документации, то есть уже по результату. С учетом предыдущего этапа проектирования, предыдущего этапа планирования, необходимо, соответственно, на выходе иметь более подробно разработанный проект и по данному проекту осуществлять уже строительство в новых условиях. Требуется актуализировать сроки реализации с учетом возможных строительных рисков, требуется также сократить сроки реализации по проекту в отдельных случаях. Также следует учитывать, что Необходимо максимально оценивать, проводить контроль в части возможных нарушений по качеству, по комплектности исполнительной документации. Должно, по результату на выходе мы должны иметь отсутствие финансовых потерь, насколько это возможно с учетом современных условий, отсутствие либо сведения к минимуму различных финансовых потерь, которые связаны с увеличением сроков реализации проекта отсутствие либо сведения к минимуму рисков получения замечаний от государственных надзорных органов там, где это, соответственно, применимо, сокращение рисков при получении заключения о соответствии, повышение качества выполняемых работ ввиду непосредственного контроля качества абсолютно на всех этапах реализации проекта. И, собственно, по результату можно достичь дополнительной, Цели ⁇ это увеличение срока службы объекта. Здесь также для поставщиков будет актуальна информация в отношении тех регламентов, тех элементов проведения закупок, которые на сегодняшний день актуальны в части проведения регламентных процедур закупок. Здесь я обращаю ваше внимание на то, что это именно требования регламентированных закупок, когда мы говорим про закон о контрактной системе системе 44-й федеральный закон. Здесь важно учитывать, что в прошлом году Минстрой разработал стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, с возможной пролонгацией до 2035 года. В целом важно учитывать, что... И государственный сектор в том числе переходит на цифровую трансформацию. То есть цифровые проекты используются повсеместно, строительная отрасль получает свое цифровое развитие. Но важно учитывать, что в этом плане коммерческие закупки они все же идут так сказать, впереди, впереди закупок регламентированных. И здесь мы уже всецело наблюдаем внедрение различных технологий в коммерческом секторе, использование этих технологий. Более того, можно говорить уже о положительном результате о цифровой трансформации в рамках строительства. Соответственно, теперь этот опыт, он переходит непосредственно на регламентированные процедуры закупок если интересно, саму стратегию развития строительной отрасли до 2030 -го года можно найти на сайте Минстроя. Здесь в поиске необходимо указать проект стратегии развития строительной отрасли и коммунального хозяйства Российской Федерации до 2023 года с прогнозом на период до 20, 2035 года. Далее. Возвращаемся непосредственно к нашей теме, к вопросу взаимодействия. Заказчиков и поставщиков строительной отрасли спором именно на коммерческий сектор. Участникам закупок хотелось бы дать на сегодняшний день рекомендации в отношении логистизации строительства, здесь необходимо на сегодняшний день более детально прорабатывать логистику, и в случае детальной проработки, в случае учета всех внутренних и внешних факторов на сегодняшний день, можно говорить о том, что управление цепями поставок в конечном итоге будет иметь ресурсосберегающее свойство и позволит буквально на всех этапах строительства сэкономить средства. Логистизация строительства также включает процесс управления информационными и материальными потоками, включает координацию транспортных маршрутов, системы складирования, предусматривает и оптимизацию закупок, это в том числе и внешняя э, закупка со стороны непосредственно подрядчика, со стороны субподрядчика тех ресурсов, которые необходимы для исполнения договора. Это сотрудничество с поставщиками и партнерами, это выстраивание новых цепочек поставок, это выстраивание новых долгосрочных отношений, уже с учетом возможности в отдельных случаях именно поставок на отечественном рынке. Это интеграция снабжения и производства. Управление цепями поставок, сущность управления цепями поставок заключается в том, что различные сферы, которые порой не имеют прямого отношения к исполнению строительного договора, связаны в едином, представляют некую общую картину. И благодаря рассмотрению этих явлений через единую призму, можно говорить о том, что управление цепями поставок является некой процедурой, которая подлежит контролю на абсолютно всех этапах осуществления. Это Сфера материальная, финансовая, информационная и также это сервисный поток. Все эти сферы рекомендовано участникам, тем более в сегодняшних реалиях, рассматривать совместно. Строительная отрасль чувствительна к различным изменениям, уже наверняка многие поставщики в этом убедились. Чувствительно к изменениям в системе, в том числе управления цепями поставок, так как стройки рассредоточены на больших расстояниях, при этом необходимо... Учитывать в том числе и логистические особенности, учитывать необходимы различные объемы потоков материальных ресурсов, учета времени доставки в определенный период строительства различных объектов. Также следует уделить внимание поставщикам сопряженности процесса доставки материальных ресурсов непосредственно с самим циклом строительства, с тем периодом времени, который планируется потратить на строительство, и следует учитывать постоянную изменчивость на сегодняшний день номенклатуры необходимых товаров, материалов, изделий от различных поставщиков. Далее, управление цепями поставок также предусматривает необходимость налаживания закупочной логистики производственной логистики, распределительной логистики, транспортно-складской логистики. То есть таким образом все указанные объекты должны рассматриваться подрядчиками в своей совокупности. Только в этом случае возможно реализовать в максимально сжатые сроки с учетом профита для участника закупки положительный результат по цепи поставок. В целом, как я уже ранее говорила, цифровизация строительства, она намечена на сегодняшний день, точнее она внедряется не первый день, цифровизация строительства используется повсеместно, вообще в целом даже если мы отойдем от строительной сферы, мы увидим, что и другие сферы подлежат цифровой трансформации цифровая трансформация строительства это определенный процесс перевода всех процессов которые предусмотрены в строительном деле на электронные лад на электронные рельсы это процесс перевода всех строительных процессов в цифровой формат использование современных технологий для сокращения сроков и повышения качества строительства в этом плане положительным является то, что у строительной отрасли нет всецело зависимости от западных ресурсов, от, соответственно, иностранных программных решений, соответственно, поставщикам, заказчикам рекомендовано обратить внимание на, отечественные разработки в сфере строительства и в случае выбора для себя актуальной модели необходимо использовать отечественный продукт. Строительные компании, которые желают получить конкурентные преимущества, оптимизировать бизнес-процессы, уже сейчас активно внедряют автоматизацию. Государство при этом также заинтересовано в цифровой трансформации отрасли, которая является системообразующей для нашей экономики, выступает в этом плане. Законодатель, инициатором в законодательной сфере. И важно учитывать, что онлайн-практика активно применяется в рамках программы «Цифровая экономика». При этом можно выделить основную цель внедрения новых электронных сервисов. Это ускорение этапов взаимодействия государственных органов, строительных компаний путем перехода в электронный формат. Но здесь, опять же, возвращаясь к сфере к сфере строительства в рамках коммерческих организаций. Важно учитывать, что электронный сервис используются уже достаточно давно, и на сегодняшний день необходимо всего лишь применять более усовершенствованные технологии, использовать уже, возможно, где-то готовые коробочные решения, либо разрабатывать системы с нуля, возможно, под свою организацию. Здесь пример тех технологий, которые уже используются, это BI-технологии, eh, с 2022 года в российской строительной отрасли началось внедрение BIM-технологий для проектов с привлечением государственного финансирования, соответственно, необходимо использовать данные технологии. Технологии по моделированию строительных объектов. То есть, соответственно, при помощи данных технологий формируется некая модель, которую заказчик и подрядчик получает на выходе. Так, нет, видео транслируется. Попробуйте, пожалуйста, обновить страницу. Далее, уважаемые коллеги, я бы хотела остановиться уже непосредственно на тех инструментах, которые предлагает электронная площадка OTC. Более подробно об этом расскажет чуть позже расскажут мои коллеги. Но со своей стороны я хочу отметить, что в рамках строительной отрасли я бы рекомендовала использовать заказчикам и подрядчикам следующие сервисы. Это сервис по поиску планируемых закупок, на сегодняшний день реализована возможность Размещение закупок как со стороны тех организаций, которые занимаются размещением регламентированных закупок, так и со стороны коммерческого сектора. То есть таким образом в планируемых закупках со своей стороны подрядчик может найти те запланированные работы в строительной сфере, которые будут ему в дальнейшем интересны, да, тем самым возможно спланировать свое дальнейшее участие в соответствующей закупочной процедуре и, соответственно, заказчики имеют возможность провести некий такой аудит закупок, в том числе, возможно, разместить сведения о своих планируемых закупочных процедурах для того, чтобы потенциальные подрядчики получили более подробную информацию. Следующий инструмент это непосредственно проведение тендеров на электронной площадке. Проведение тендеров возможно как со стороны потенциальных заказчиков, так и, например, если вы являетесь подрядчиком в строительной сфере, вы можете благодаря проведению тендеров выступить в определенных случаях заказчикам заказчиком. Для чего это необходимо, поясню. Если, например, у вас есть потребность закупки тех или иных материалов строительных, если вы у вас есть потребность закупки оборудования строительного и так далее. Вы можете объявить закупочную процедуру, соответственно, всю специфику вы указываете в самой документации, которую вы размещаете. То есть можно более подробно указать сведения в режиме документа, можно указать буквально краткие сведения о проводимой процедуре. В этом случае вы выступаете заказчиком, ну и, соответственно, после уже проведения закупки успешной вы будете иметь возможность закупить у непосредственных поставщиков товар по конкурентным ценам и далее использовать уже их при выполнении соответствующих строительных работ. Извещение публикуется буквально в несколько кликов. После публикации оно доступно абсолютно всем пользователям сети интернет, соответственно, есть большая доля вероятности, что на вашу закупку найдется сразу несколько претендентов, и по весьма выгодной цене по итогу вы заключите договор. Более того, возможно использовать электронную площадку как Marketplace, то есть вы можете разместить сведения о своих предлагаемых товарах, работах, услугах, и, соответственно, таким образом у организации будет некий электронный магазин, который позволяет продемонстрировать, продемонстрировать все предлагаемые товары, работы, услуги. Это столь актуально на сегодняшний день, ввиду того, что многие зарубежные контракты на сегодняш... в сегодняшних реалиях оказались невозможны к исполнению, соответственно, подрядчики, к сожалению, остались без работы, и необходимо искать новые заказы. Так, уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моему выступлению, я с радостью на них отвечу. Так, если вопросов нет, уважаемые слушатели, в этом случае я передаю слово своим коллегам. А, да. Спасибо за интересный доклад. Так, я полагаю, что мне видно и слышно, коллеги, да? Да. Хорошо, хорошо. Напоминаю, коллеги, если у вас появятся вопросы, то их тоже можно писать непосредственно в чат. На все вопросы мы, разумеется, ответим. Все материалы данного вебинара будут направлены всем зарегистрированным пользователям. Так, вот вижу вопрос, что из 1С выгрузить можно. Вы наверняка имеете в виду строительную номенклатуру или какие-то другие показатели, которые необходимо выгрузить из 1С. Можно уточнить, пожалуйста либо смету. Ну, в общем, что бы то ни было, если речь идет о цифровом взаимодействии двух информационных систем, таких как электронная торговая площадка и система 1С, то электронная торговая площадка может быть интегрирована с системой 1С по тем показателям, по тем критериям по которым это сделать необходимо. Примеров таких достаточно много, когда модули на базе системы 1С применяются для организации цифрового снабжения, для согласования потребностей в организации закупки, для контроля и исполнения договоров. Договоров, простите, собственно, наша электронная торговая площадка имеет возможность интегрироваться с такой системой. Собственно, если требуется более подробные перспективы работы системы 1С, то можно индивидуально написать на почту, и мы организуем показ, встречу, обсуждение данной работы. Так, номенклатура для заказа, если... Ага, ну, соответственно, да, номенклатура для заказа э, может быть выгружена из системы 1С, по сути, там стандартная интеграция двух цифровых модулей, а если э, данную выгрузку Необходимо перевести в закупку, либо по номенклатурно разделить. Можно привязать данную выгрузку в системе информационного цифрового планирования, например, на базе нашего модуля планирования, и позицию, каждую номенклатурную позицию, выгруженную из перечня номенклатуры 1С, можно превращать в отдельную позицию плана. То есть, в принципе, как любые IT-компании, здесь в пределы интеграции могут быть ограничены только фантазией заказчика. Так, через Marketplace как можно продвинуть услуги и указывать их стоимость? Стоимость не каждый раз фиксируется, а под конкретный запрос. В отношении Marketplace, да, коллеги, сегодня у меня отдельный вопрос для рассмотрения, но так как вопрос поступил раньше, остановлюсь немножко подробнее на этой теме. Собственно, что такое marketplace? Marketplace это каталог товаров, работ, услуг, где загружается номенклатура. Эта номенклатура разделена по принципу дерева. Собственно, идет разветвление от корневой номенклатуры более конкретной. В этом отношении marketplace это такой интересный универсальный инструмент, который позволяет, во-первых, формировать актуальные перечни товаров, работ, услуг для организации быстрого и эффективного снабжения. В основном типовые товары, работы, услуги и чаще всего это снабжение локальное для удовлетворения потребностей непосредственно на местах. Закупки с полки, так называемые. Uh, marketplace, в принципе, представляет... Uh... По большому счету цифровой рынок, где можно найти каналы избыта для своих товаров, работ или услуг. Исходя из того, что тенденции по цифровизации малых закупок у нас наметились в рамках государственного заказа, в рамках корпоративного заказа, я имею в виду 223-й федеральный закон, и на коммерческом рынке тоже представлено достаточно много B2B-маркетплейсов. Сейчас, на данный момент времени, очень важно, скажем так, получать актуальный, рынок сбыта и использовать маркетплейс, который бы охватывал наибольшую аудиторию. А, собственно, сами возможности цифрового а, электронного магазина, то есть маркетплейса, они позволяют формировать перечни поставщиков а, на уровне конкретных заказчиков. Эти перечни могут быть разделены по регионам, по номенклатурам, по иным критериям. И, соответственно, поставщики могут заводить информацию о своих товарах, работах или услугах а, в отдельные а, секции данного электронного магазина. Соответственно, если у вас есть товары, работы, услуги, допустим, строительного направления, вы можете через Marketplace, например, Marketplace OTC опираясь на подробную инструкцию по загрузке товарных перечней, которая у нас загружена и опубликована в нашей базе знаний, загрузить информацию о своих товарах, работах или услугах и указать на них актуальную цену. Опять-таки период актуальных цен вы тоже можете фиксировать непосредственно при загрузке товарной позиции. Собственно, в нашей системе реализован принцип, что все актуальные товары, работы и услуги у нас загружены, скажем так, по времени. Не так давно они у нас подсвечиваются в топе позиций при запросе. Помимо всего прочего, наш электронный магазин, он интегрирован с рядом дополнительных сервисов. Допустим, сейчас у нас есть пилотный проект по интеграции нашего маркетплейса, в том числе по строительной номенклатуре, с агрегатором электронных магазинов, с агрегатором маркетплейсов от Яндекса. То есть Яндекс рассматривает перспективу создать такой универсальный агрегатор, который бы объединял все позиции по строительным номенклатурам, в том числе, но ну, там еще канцелярии, еще ряд ходовых номенклатур чтобы ротировать их на опять -таки, цифровом рынке, чтобы увеличивать кликабельность данных позиций, чтобы поставщики могли эффективно продавать свои товары, работы, услуги. В общем, Marketplace – это эффективный цифровой инструмент, он достаточно гибкий. Система, если говорить про Marketplace UTC, это модульная система, она позволяет достаточно быстро подгружать информацию по товарным позициям. А, у нас есть профильное деление, у нас есть номенклатурное деление, у нас есть региональное отделение. То есть вы можете опираться на потребность заказчиков из государственного сектора, я имею в виду заказчиков 44-го федерального закона, заказчиков из числа госкомпаний, госкорпораций иных субъектов 223-го федерального закона, а также на коммерческий спрос, который тоже представлен у нас в рамках единого цифрового спроса на маркетплейсе. Так, добрый день, подскажите, работают ли у вас... Уже какие-то застройщики? Если да, то какие? А, ну, смотрите, на самом деле у нас в свое время м -м, сформировался достаточно большой пул строительных организаций. Это строительные организации и из числа субъектов 223 федерального закона, и строительные организации, из числа а, коммерческих заказчиков. А, собственно, если говорить про 223 федеральный закон, у нас на данный момент РЖД-строй размещает а, свою потребность, в том числе и в локальных товарах, работах или услугах, если опираться на а, малые закупки. А, в принципе, если интересно, опять-таки вы можете а, в рамках нашей а, витрины а, проверить а, по номенклатурной перечень строительных организаций, которые размещают информацию о своей потребности. Uh, витрина OTC, опять-таки, находится в открытом доступе, вы можете выбрать uh, номенклатуру либо по морфологии, то есть по названию, либо по коду UQPD2, UQED2, и вам выйдут все актуальные uh, заказы uh, организаций, которые выступают заказчиками на нашей электронной торговой площадке из, и из числа застройщиков. Еще такой момент, на который стоит обратить внимание, опять-таки, достаточно большой цифровой спрос uh, по строительным организациям, но этот цифровой спрос у нас представлен в рамках наших электронных магазинов. Есть достаточно много крупных строительных организаций, которые выступают генеральными подрядчиками, застройщиками по госконтрактам. Госконтракты они торгуют на одной электронной торговой площадке, которая, допустим, специализируется на проведении государственных закупок в сфере 44-го федерального закона. А нашу электронную торговую площадку они используют для поиска субподрядных организаций, либо для а, закупки типовых товаров, работ или услуг. То есть также в рамках нашего маркетплейса представлено большое количество а, товаров, а, стройматериалов и иных товаров строительного назначения. Также у нас есть широкий перечень поставщиков товаров а, строительного назначения. А заказчики, генеральные подрядчики, генеральные застройщики а, либо выбирают такие товары через каталог, либо формируют а, короткие котировки в рамках заказов а, в нашем электронном магазине и тем самым в том числе а, занимаются исполнением договора строительного подряда. Так. Есть возможность автоматически сопоставить свою номенклатуру с прайсами поставщиков, загруженными на ЭТП, чтобы сразу э, видеть цены разных поставщиков на свою номенклатуру. Ну, смотрите, по большому счету площадка это все-таки модуль для организации снабжения, не, не совсем аналитический модуль. Но я продемонстрирую вам, как работает наша система SalesTech так называемая поиск и аналитика тендеров, поиск и расчет вероятности победы и участия в закупках, вот там можно выгрузить предложение поставщиков, либо потребность заказчиков, с примерными ценами определенными, либо уже брать конкретные тендеры, которые у нас могут быть выгружены за счет применения системы SalesTech и сопоставлять позицию товаров, работ, услуг со своей строительной номенклатурой. То есть такие косвенные модули, которые позволят реализовать вот эту потребность, у нас есть в системе. Я чуть позже покажу, как это работает. Здравствуйте! Будут ли внедряться какие-либо сервисы по поиску и подбору импортозамещающей продукции? Да, очень актуальный вопрос. Импортозамещение – это, скажем так, то направление, которое у нас активно начинает развиваться с 2014 года по понятным причинам. Вот сейчас еще более актуальной становится данное направление. В отношении импортозамещения есть ряд инициатив, в том числе на уровне правительства Российской Федерации. Вот. Эти инициативы заключаются в том, что у нас формируется перечень товаров работ услуг от прямых производителей, которые, опять-таки, являются отечественными производителями и должны замещать позицию товаров, работ, услуг, либо быть приоритетным, в приоритетном рассмотрении при организации снабжения. Чаще всего эти сервисы будут представлены по типу каталогов, может быть, на уровне правительства появится какой-либо каталог. Однозначно, это будут, скорее всего, открытые каталоги, с которыми могут интегрироваться все информационные системы, ну, в том числе наша информационная система, я имею в виду AOTC, как электронную торговую площадку, так и электронный магазин. А, какие сервисы конкретно будут у нас на электронной торговой площадке, то сейчас мы этот вопрос оперативно прорабатываем. А, вероятнее всего, у нас будет перечень товаров, работ, услуг а, отечественного производства, который будет интегрирован, возможно, с ГИСПом. Слышали о таком сервисе, да? А, который у нас будет рекомендовать товары отечественного производства при планировании закупок для заказчиков, например. А, либо при актуализации потребностей на электронном магазине либо на, на OTC-маркет. Uh, от себя замечу, что сейчас у нас, скажем так, такое довольно интересное во всех смыслах время, когда электронные торговые площадки, они не могут быть сами по себе и не могут развиваться сами по себе. Uh, все это необходимо увязать в единую цифровую систему, в единую цифровую семью, когда заказчики и поставщики будут получать все целый доступ ко всем сервисным преимуществам электронных торговых площадок в том числе. То есть мы приходим к такому... Uh, такой организации IT-коллаборации, когда, соответственно, информационные сервисы и цифровые сервисы для организации эффективного снабжения будут доступны всем по принципу единого окна либо по принципу там, одной либо двух точек входа. Вот, вот, в принципе, перспективы такие, коллеги. Так вот, если на данном этапе вопросов больше нет, я тогда перейду непосредственно к своему докладу. Угу. Собственно, сейчас хотелось бы поговорить, уважаемые коллеги, об эффективных инструментах организации снабжения. Вот назвал, собственно, тот период времени, который мы с вами сейчас переживаем, эпоху перемен. Эпоха перемен, да, есть такая замечательная китайская пословица, да, которая гласит «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Но, опять-таки, ряд негативных аспектов, в том числе обусловленных нынешними экономическими реалиями, я думаю, удастся легко преодолеть за счет того, что... У нас активно в стране развиваются специализированные IT-сервисы, у нас, скажем так, достаточно неплохо сформированы аналитические сервисы, которые позволят, я думаю, сохранить снабжение на должном уровне эффективности. Ну а в остальном… Опять-таки, рынок, который у нас продолжает складываться, с учетом того, что у нас есть концепция и импортозамещения, у нас есть концепция поддержки региональных производителей, отечественных производителей, так, так называемая эпоха перемен, которая обозначена в заглавии моей сегодняшней презентации, она очень легко может стать эпохой возможностей, как для региональных поставщиков, так и для поставщиков федерального уровня, в том числе в строительной отрасли. Собственно, хотелось бы поговорить для начала, уважаемые коллеги, скажем так, относительно потребности, потребности заказчика в строительной отрасли. Что на самом деле нужно заказчику? Ну, тут на самом деле вы можете мне подсказывать, можете прямо писать в чат свои соображения на этот счет. Я бы хотел, чтобы наш сегодняшний вебинар прошел в режиме открытого диалога. Опираясь на опыт работы с крупными строительными организациями, со средними строительными организациями, с организациями малого и среднего бизнеса, которые тоже задействованы активно на строительстве, за достаточно длительный период времени существования наша электронная торговая площадка в работе с, такими, с такой категорией заказчиков, можно сделать вывод, что заказчику необходимы современные простые, бесплатные, подчеркиваю, цифровые системы которые должны позволять а, организовывать взаимодействие с поставщиками по категорийному направлению. Если посмотреть на основные категории в строительном снабжении, то можно выделить ряд сервисов, которые позволят эти категории а, перевести на цифровые рельсы. Первый сервис – это, разумеется, электронная торговая площадка. Но, собственно, электронная торговая площадка, по большому счету, это модуль, который м, ориентирован на поиск поставщика по заданным, по заведенным критериям. Да, это конкурентные закупки, которые позволяют у нас осуществлять торг как по ценовым, так и не по ценовым критериям. А, собственно, это система, которая работает у нас от момента объявления потребности до момента заключения договора. Но это в базовой версии. А, собственно, электронные торговые площадки у нас на рынке развиваются достаточно давно, если посмотреть на коммерческий сегмент снабжения, то там первые электронные торговые площадки появились еще в середине 90-х годов, были оформлены по биржевому принципу, собственно, потом, когда у нас активно начала внедряться электронная почта, электронным снабжением можно было назвать и переписку с поставщиком. По e-mail, ну, на самом деле, такой бум развития электронных торговых площадок у нас а, начался в 2009 году, когда у нас появился 94-й федеральный закон, который регулировал у нас государственное снабжение. Вот И в рамках 94-го федерального закона у нас появились первые электронные процедуры, а именно электронные аукционы. Вот И в таком уже ключе активно конкурируя с друг с другом электронные торговые площадки стали выходить на рынок а, и... Собственно, из базового описания электронной торговой площадки как системы, которая позволяет у нас от момента формирования э, и объявления потребности до момента заключения договора провести вот цепочку данного снабжения. Эти площадки у нас немножко разрослись. Э, в 2015 году у нас появилось обязательство планирования закупок в 223 федеральном законе, в частности, да. Вот, и план закупок стал неотъемлемой системой снабжения, план закупок стал лежать в основе снабжения. поэтому, собственно, у нас уже этап планирования в рамках цифрового снабжения стал играть активную роль. А, что такое планирование? Планирование – это, опять-таки, система, которая позволяет у нас определить бюджет, определить закупаемую номенклатуру, определить период осуществления закупки и согласовать это со всеми необходимыми инстанциями уже в своей организации. А, как планирование у нас может применяться при строительстве? при организации закупок, опять-таки, в строительстве. Если посмотреть на 44-й 223-й федеральный закон, там однозначно, да, планирование закреплено законом, там, собственно, все снабжение опирается на планы. Планы закупок, планы графики закупок, если речь идет про 44-й федеральный закон. Однако все чаще и чаще со стороны коммерческих заказчиков появляется актуализированная потребность по применению планирования в коммерческом снабжении. Uh, и сам по себе модуль электронного планирования – это инструмент, который может быть настроен под uh, не только, допустим, сбор согласования потребностей, в снабжении, ну и по контролю, опять-таки, лимитов на организацию данного снабжения, по, вза по взаимодействию с территориальными подразделениями и дочерними зависимыми обществами, и с филиалами, собственно, как это все выстраивается. А, планирование, ну сейчас речь, наверное, больше пройдет по коммерческое планирование, а, это система, которая позволяет у нас а, на уровне разных а, структурных подразделений одной организации собирать потребность. По номенклатурно. Данная по номенклатурная потребность у нас сливается в единую систему. Администратор системы может оценить объемы и необходимые сроки организации таких доставок, согласовать это с финансовым отделом и превратить эту потребность в конкретную позицию плана снабжения. Данная конкретная позиция плана снабжения в рамках единой цифровой системы уходит на э, осуществление закупки в тендерный отдел, либо в отдел снабжения. Отдел снабжения оценивает объем, оценивает номенклатуру и понимает, каким способом он будет осуществлять данное снабжение. Либо это конкурентная закупка, либо потребуется изначально провести предварительный квалификационный отбор потенциальных поставщиков, и потом уже по закрытому способу провести данную а, закупку исключительно квалифицированных поставщиков. И в таком ключе план у нас превращается в систему организации эффективного снабжения на электронной торговой площадке. Опять-таки сам модуль электронной торговой площадки – это тоже довольно гибкая система. <coughs> вот Если посмотреть на категорийное снабжение, то исходя из... Э такого базового описания, можно предположить, что, ну, электронная торговая площадка, по большому счету, типа процедуры это конкурс-аукционы, в дальнейшем уже мы определяем по документации, которую прикрепляем в систему победителя. Но на самом деле, за счет конкурентного развития данного рынка, за счет того, что, ну, в частности, в коммерческом сегменте электронных торговых площадок никаких ограничений для развития этих площадок не было, в отличие от государственного заказа и в отличие от 223 федерального закона. Вот, площадки, конкурируют, с друг другом, развивают свои сервисы. И, допустим, в в снабжении, например, возникает э, такой интересный э, способ, как позиционный торг, например, когда можно загружать из Excel огромное количество необходимых позиций для закупки, по каждой позиции выбирать лот, который номенклатурно будет объединять данные позиции, ну и проводить заключение либо торг э, с конкретным поставщиком за каждую позицию, либо за каждый лот отдельно. Кроме всего прочего... Торг может проводиться на электронных торговых площадках, в частности, на нашей электронной торговой площадке, не только по ценовым, но и не по ценовым критериям. Когда мы можем отторговать, допустим, квалификацию поставщика, количество ранее исполненных договоров по аналогичной номенклатуре, отсрочку платежа, либо размер аванса, вплоть до скидки к смете, которая может у нас применяться в строительстве, можно привести торг. Скидка к смете – это когда у нас... Прикладывается смета, там рассчитываются коэффициенты, и уже потенциальные поставщики понимают, какую скидку они могут дать по отдельной а, позиции номенклатуры данной сметы. В общем, электронные торговые площадки – это гибкий многофункциональный инструмент, который за счет конкурентного многолетнего развития сформировали сервисы, которые выходят далеко за пределы публикации потребностей и определения поставщика. То есть это полный цикл от момента а, инициативы, а, о том, что необходимо поставить табор, товар, работу или услугу, то есть от момента определения потребности, категоризация данной потребности, формирование на основе данных потребностей проекта плана, снабжение, согласование данного плана по настраиваемому маршруту, категоризацию закупок, когда мы выбираем способ в зависимости от специфики. Статьи снабжения: когда мы можем модульно внутри системы настроить опять-таки гибкий способ определения поставщика с возможностью применения торга по ценовым и не по ценовым критериям, и в дальнейшем, собственно, до момента заключения договора. Ну, собственно, это электронные торговые площадки. Если перейти сразу к следующему модулю и выйти за пределы электронной торговой площадки, то тут возникает, допустим, модуль ведения и исполнения договоров. Это тоже сервисы, которые очень востребованы на рынке цифрового снабжения. Эти сервисы а, в обязательном порядке интегрированы с электронными торговыми площадками. Собственно, до момента определения победителя у нас сыграла электронная торговая площадка. В дальнейшем у нас включается договорной модуль, мы согласовываем договор, мы можем применять электронный документооборот, либо обмениваться а, документами а, с признаком ЭЦП обмениваться протоколами разногласий, то есть это модуль ведения и заключения договоров. Опять-таки в отношении системы исполнения договоров сейчас очень важна, и в некоторых случаях, отдельных случаях, ну, пока не во всех, но уже скорее в ближайшее время во всех случаях при исполнении договоров у нас будет применяться система электронного документа оборота. Во-первых, с бумагой в стране напряженка, коллеги, да? Все сейчас это оценили. Во-вторых, опять-таки для контроля и в частности в государственном заказе, в сфере 223 федерального закона. Сроки оплаты для поставщика, особенно если это поставщики и субъекты малого и среднего предпринимательства, это очень важные аспекты, на которых сейчас обращается особое внимание. Ну, кроме всего прочего, это достаточно просто, быстро и эффективно, когда мы обмениваемся электронными документами, когда этот документооборот можно увязать с применяемой внешней системой, например, с той же самой системой 1С, собственно, все происходит по принципу «единого окна» то есть момент момента организации планирования до момента исполнения договора. Это те сервисы, которые сейчас в обязательном порядке должны быть на любой уважающей себя электронной торговой площадке, для того, чтобы снабжение у нас сохранялось на должном уровне эффективности, особенно, опять-таки, как было сказано ранее, в эпоху перемен. Вот. Отдельно, наверное, стоит остановиться на маркетплейсе, я уже немного поговорил о том, какие возможности Marketplace может предоставить заказчикам и поставщикам, но здесь опять-таки стоит обратить внимание, что если речь идет о современных цифровых сервисах, которые направлены на то, чтобы показать прямое содействие заказчику, то есть то, что нужно заказчику, то Marketplace, площадка и остальные модули — это все сервисы, которые подстраиваются под отдельные категории снабжения. То есть когда мы понимаем, что нам нужно закупать, как нам нужно закупать, в какие сроки нам нужно закупать, мы это все оформляем в отдельные категории, для каждой категории находим свой цифровой инструмент. Вот Marketplace – это как раз-таки цифровой инструмент для эффективной закупки типовых товаров, работ, услуг, для закупок с полки, для быстрых закупок, для уточнения цен и для сбора коммерческих предложений. Вот для данной категории Marketplace подходит идеально. Это если вы заказчик. Если вы поставщик, немножко поговорим позже, как это у нас будет выглядеть. Соответственно, что дает Marketplace заказчику? Это инструмент, который позволяет, во-первых, определить, какие товары, работы, услуги лучше закупать э, типовым образом, то есть через закупку с полки. Э, это очень просто делается. На самом деле у нас есть уже огромное количество корпоративных маркетплейсов на рынке представлено. Мы должны просто понимать а, основные категории своего снабжения, основную номенклатуру своего снабжения и а, периоды организации такого снабжения. Для этого есть очень простая формула. Для каждого заказчика, который еще и не пользуется, прошу обращать внимание. Есть четыре основные категории закупки. Это крупный и регулярный, крупный и нерегулярный, и Мелкие, нерегулярные. Вот под категорию мелкие и регулярные оптимально подходит применение Marketplace. То есть это закупки в среднем. Если мы посмотрим на государственный заказ, там, да, там 600 тысяч рублей. В 223-м федеральном заказе, законе простите, у нас в зависимости от выручки ну там, 100-500 тысяч рублей за куличение прямого договора. У коммерческих заказчиков у нас есть максимальный ценовой предел 500 тысяч рублей, миллион рублей, 3 миллиона рублей, есть даже 8 миллионов рублей. Ну, тут зависит от уровня. Контроля за снабжением. Вот мелкие регулярные – это те закупки, которые проводятся у нас практически везде. Если посмотреть на крупную организацию, в крупной организации есть большое количество структурных подразделений. И чаще всего закупки мелкие и регулярные, они не проходят централизованно. Эти закупки отданы на места когда там определены, например, лимиты, то иногда и лимиты не определяются, и заказчик самостоятельный инициатор, то есть может заключить прямой договор, либо выйти там на своего поставщика, с которым сложились устойчивые хозяйственные связи, либо в дальнейшем, используя, допустим, тот же самый интернет, либо выйдя просто на улицу в магазине, купить то, что необходимо. Вот здесь вот идеально подходят маркетплейсы. Маркетплейсы дают возможность, во-первых, сформировать перечень поставщиков, с которыми можно и нужно работать. Для этого можно через систему Marketplace провести квалификационный отбор и понять, что у нас канцелярии будут поставлять поставщики, к которым мы применяем такие критерии, строить материалы будут применять поставщики, которые мы применяем, такие критерии, и так далее и тому подобное. По каждому перечню поставщиков мы можем сформировать номенклатуру, либо справочник, либо каталог товаров, работ и услуг, которые данные поставщики у нас готовы продавать. Эти каталоги мы загружаем в Marketplace, этот Marketplace может стать корпоративным, только вашим. Соответственно, мы определяем периоды, на которые поставщик устанавливает актуальные цены и осуществляем прямые закупки. И самое главное, мы имеем модуль, который позволяет контролировать и администрировать процесс организации такого снабжения. Этим полезен маркетплейс, в том числе для строительных организаций. Как я уже говорил ранее, маркетплейсы – это инструменты, которые очень эффективно могут применяться при организации субподряда. Когда генеральный подрядчик понимает, что у него есть примерный перечень, субподрядных организаций, он хочет контролируемо с ними взаимодействовать, он хочет контролировать цены, и он хочет понимать, какие деньги он расходует на работу с каким конкретно поставщиком. Marketplace, опять-таки, может Оформить специализированную секцию для такого заказчика, куда могут быть добавлены каталоги субподрядных организаций. Опять-таки можно провести предварительный квалификационный отбор и уже из каталога подрядных организаций выбирать необходимые товары. На основании либо рамочных договоров контролирует лимит, либо общего бюджетирования с привязкой к осмите. То есть такие сервисы в рамках маркетплейса тоже довольно легко реализуемы. А если туда еще добавить интеграцию системы 1С, как было сказано ранее, то здесь вообще еще и финансовая отчетность. Все открыто, прозрачно, в нынешних условиях а пока никак. Вот Это с точки зрения организации эффективного снабжения. По поводу модуля ведения и исполнения договоров я уже говорил, коллеги, это то, что must have, опять-таки, это вся цифровая цепочка от момента планирования до момента исполнения. А вот модуль контроля и администрирования – это стандартные отчеты, которые тоже могут быть настроены в любой информационной системе, в электронной торговой площадке, в маркетплейсе. И многокритериальные отчеты по заданным показателям могут выгружаться с определенной периодичностью, где мы видим основные показатели эффективности снабжения, где мы можем корректировать взаимодействие с поставщиками, понимать, по каким номенклатурам у нас подросла цена, понимать, по каким номенклатурам у нас а, сдвинулся срок доставки, ориентироваться на то, что нам, может быть, нужно повременить с оплаты и перейти немного на аванс, вот, и уже, соответственно, корректировать взаимодействие с поставщиками. Модуль контроля и администрирования – это основная информация. Кто владеет информацией, тот владеет всем. Но что, собственно, уважаемые коллеги, стоит добавить в отношении цифровых модулей, которые нужны заказчику? Вот все данные цифровые модули, уважаемые коллеги, которые мы с вами рассмотрели, вот в этом ключе, они не будут не иметь никакого значения, если у нас не будет второго пункта. Это именно поставщики. Поставщики, с которыми мы должны работать. Которые поставляют нам товары, работы, услуги. Собственно, для того, чтобы мы смогли продолжать свою хозяйственную деятельность. Как площадка может помочь с поиском подходящих поставщиков? Опять-таки любая уважающая себя электронная торговая площадка имеет систему категорийного поиска и подбора поставщиков. Это так называемый телемаркетинг и это цифровое вовлечение поставщиков в электронные закупки, будь то закупки на маркетплейсе, будь то закупки на электронной торговой площадке. В этом отношении, опять-таки, при работе с каждым заказчиком необходимо понимать, что площадка – это не просто доска объявлений, да, где вы можете опубликовать свою потребность, вот, и ждать, пока поставщик на нее откликнется. Площадка – это многопрофильная система, которая готова, во-первых, оптимизировать ваши взаимоотношения с действующими поставщиками. Для этого площадка охотно от вас получит перечень поставщиков, с кем вы работали, чтобы оценить перспективу оптимизации цепочек поставок которые наложены с вами. А также площадка будет заниматься категорийным подбором закупки поставщиков под ваши закупки, опираясь на вашу потребность. Это тоже большая серьезная работа. Если ее сейчас не выполнять, а предоставлять просто площадку как доску объявлений, то, к сожалению, снабжение не сработает. И все вот эти сервисы великолепные, многоуровневые, очень емкие и дорогие сервисы, о которых я сказал в пункте первом, они не будут иметь значения. Вот это конкретно, что необходимо заказчику, уважаемые коллеги. Поступил вопрос, какие тарифы на ваше ЭТП применяются. Смотрите, если говорить про нашу площадку, у нас гибкая тарифная сетка. То есть у нас есть базовая версия электронной торговой площадки, в том числе для коммерческих закупок, где у нас есть квартальный тариф там 29 900, по-моему, он составляет за этот период времени, у нас поставщики могут неограниченно принимать участие во всех закупках в данный период времени. Также, если говорить про коммерческую секцию, при взаимодействии с коммерческими заказчиками у нас действует тоже гибкий подход, когда у нас есть тариф, взимаемый только с победителя при заключении договора. На данный момент времени он составляет 1% от стоимости договора, но не более 6 900 рублей плюс НДС 20%. Вот. Это тоже такая тарифная политика. Также у нас есть секция партнер, где у нас плавающий процент, там он более, скажем так, подходит для организаций, которые закупают с определенной периодичностью, проводят крупные закупки. Вот там информация у нас доступна по такому тарифу, опять-таки в разделе OTC, в разделе тариф. Там тоже можно ознакомиться. Это что касается тарификации, уважаемые коллеги. Так, теперь, наверное, перейдем к следующему слайду. Так, нет, что-то я сделал не так. И даже не так, и так тоже не пойдет. Так. Угу. так. Вот. А что нужно поставщику, уважаемые коллеги, для организации э -э, эффективных поставок? На самом деле здесь э -э, электронные торговые площадки тоже могут выступить надежным цифровым инструментом, чтобы... Э -э либо оптимизировать действующие рынки сбыта, либо найти новые каналы для сбыта, для поставщика. То есть из главного и основного, что можно подчеркнуть при работе в рамках предоставления цифровых сервисов для поставщиков, то есть я выделил пять пунктов. Опять-таки, да, опираясь на опыт работы более 10 лет по организации цифрового снабжения. Первая система адресного, адрес, адресного поиска закупок. Что это такое? Это по большому счету витрина, виджет, <coughs> который объединяет в себе информацию об объявленных закупках, а, абсолютно со всего цифрового рынка. То есть у нас есть огромное количество электронных торговых площадок. На данный момент времени порядка 120. Ну, из них, да, 15 активных, остальные менее активные, некоторые конкретно корпоративные, некоторые конкретно коптивные. А, вот. Соответственно, в рамках нашей электронной торговой площадки, в рамках нашего модуля витрины OTC, любой поставщик может совершенно свободно и совершенно бесплатно в открытом доступе получить информацию обо всех объявленных процедурах на всех электронных торговых площадках во всех регионах страны. То есть для этого вы можете перейти на витрину OTC в разделе поиск тендера, <coughs>, выбрать необходимую информацию, сформировать шаблон для поиска таких закупок. Там все это user friendly, все это довольно-таки понятно настраивается. И в этом отношении быть в курсе того, что где закупается, по какой цене, каким заказчикам, в каких регионах. Но это речь идет об объявленных закупках. А как мы с вами знаем, чтобы эффективно продавать, нужно быть заранее готовым к тому, что нам потребуется в ближайшее время поставить определенные товары, работы, услуги в рамках конкретного а, цифрового заказа. И для этого... У нас в системе также реализован модуль оценки эффективности участия в закупке. Это так называемая система SalesTech. SalesTech система тоже у нас доступна по тарифу для поставщика непосредственно в электронной торговой системе. ОТС, которая дает возможность получить информацию обо всех запланированных закупках в разрезе номенклатуры, регионов, заказчиков и всех иных остальных критериев эффективности. Кроме всего прочего, система у нас работает на базе искусственного интеллекта, что позволяет, анализируя вашу, Активность в прошлых закупках, анализируя активность заказчика, с кем вы можете, кому вы можете подать заявку. Примерно рассчитать эффективность подачи заявки в данную закупку, определить вероятность вашей победы, определить перечень возможных конкурентов, соответственно, и определить их примерно ценовое снижение. То есть система да, работает, есть определенные погрешности, это аналитический модуль, но он у нас также доступен в рамках нашей системы OTC, поэтому можете с ним ознакомиться непосредственно в личном кабинете. А, модуль для ведения ТРУ, выведения ТРУ на цифровой рынок. Это опять-таки тот же самый Marketplace. Marketplace полезен и для заказчиков и для поставщиков. <coughs> Marketplace дает возможность поставщику загрузить свои товары, работы, услуги и ориентировать их на конкретный регион, на конкретного заказчика, на конкретную секцию. То есть секционно-отраслевой подход в рамках работы с Marketplace дает все необходимые инструменты для поставщиков, чтобы Опять-таки, как я говорил ранее, расширить действующие каналы сбыта и найти новые рынки для сбыта своих товаров, работ или услуг. Ну и опять-таки, следующий пункт – расширение рынка сбыта. Это те самые методы, которые у нас применяются в рамках работы и в рамках комплексного подхода на электронной торговой площадке. Это витрина система оценки эффективности участия в закупке, это Marketplace, это электронная торговая площадка и наши специализированные отделы по поиску, подбора поставщиков. Это так называемый телемаркетинг, когда мы категорийно определяем, каким заказчикам, в какие сроки необходимы, какие товары, работы, услуги и подбираем под это поставщиков. То есть мы работаем с поставщиками так же, как и с заказчиками. То есть мы персонально сопровождаем поставщиков, для того, чтобы они могли выводить свои товары, работы, услуги на общероссийский цифровой рынок. Но оптимизация действующих цепочек сбыта, это примерно тот же самый процесс, когда мы понимаем, что поставщик у нас работает с конкретным заказчиком, но заказчик, допустим, применяет не все инструменты электронной торговой площадки. За счет того, что у нас заказчик применяет более широкие инструменты торговой площадки, поставщику больше возможностей а, дать ему информацию о своих товарах, работах или услугах, допустим, добавить типовые товары, работы, услуги за счет того, что заказчик стал применять Marketplace. А, либо выйти на более комфортные сроки оплаты, либо получить а, аванс. Это все тоже возможно за счет взаимодействия внутри модуля электронной торговой площадки, когда площадка выступает эффективным инструментом. С одной стороны мы общаемся с заказчиком, с другой стороны мы общаемся с поставщиками. Мы понимаем, как заказчик лучше оформить свою закупку, чтобы на нее вышло как можно больше поставщиков, мы понимаем, как поставщику лучше оформить свою а, заявку, либо найти необходимую информацию о заказчике, чтобы конкретизировать свое предложение. В этом отношении, уважаемые коллеги, электронная торговая площадка – это полноценный многофункциональный инструмент как для заказчиков, так и для поставщиков, который позволяет сохранить снабжение на должном уровне эффективности, в том числе в сфере строительства, особенно в данное непростое время, уважаемые коллеги. Вот. Давайте еще немножко пройдемся по вопросам. Оплата с победителя 1% не более 6900 или не менее. Оплата с победителя 1% от стоимости договора, но не более 6900 плюс НДС 20%. Это отдельная секция, Commerce плюс. На данный момент там действуют такие условия. Как вы доводите информацию о закупках до поставщиков? Я не имею в виду логику, при желании сам найдет на ЭТП. Смотрите, очень мало проинформировать поставщика о том, что опубликована закупка либо запланирована закупка. Важно понимать а, тонкости, нюансы вот этой а, номенклатуры поставляемой, объемы, региона. Здесь необходимо, опять-таки, грамотно получать информацию от заказчика. Чаще всего, если взять коммерческое снабжение, далеко не все заказчики а, подходят а, скрупулезно к описанию объекта закупки. А, чаще всего... Опять-таки коммерческие заказчики воспринимают площадку как доску объявления, а площадка – это система для категорийной работы с поставщиками. Вот, вот в данной связке, когда мы получаем объективную информацию от заказчика, мы помогаем ему такую закупку опубликовать, чтобы она была понятна и, скажем так, максимально подходила мы для поставщиков, а после мы уже по перечням поставщиков, с которыми мы работаем, у нас есть перечень с поставщиков с других электронных торговых площадок, и, в принципе, мы интегрированы с рядом агрегаторов, где у нас представлена информация о всех организациях, оказывающих поставки товаров, работы, услуг, либо производства товаров, работ, услуг. Здесь вот в такой долгой, скрупулезной работе мы находим нужную точку взаимодействия для заказчика и для поставщика, чтобы, опять-таки, состояла сделка на тех условиях, которые будут приемлемы для всех. Это что касается категорийной работы с поставщиками, уважаемые коллеги. Вот, собственно, моя базовая теоретическая часть закончена, уважаемые коллеги. Если есть еще вопросы, так, вижу, что вопросы есть. Можно отменить обязанность для участников подписания заявок ОЦП на ИТП. Ну, смотрите, если взять... 223 44 федеральный закон, там наличие электронной подписи ⁇ это обязательное условие. В основном обязательное условие, в 44 там, там, при малых закупках, в 223 не обязательное условие. Если посмотреть на коммерческий рынок, то там, да, больше всего закупок тоже у нас проводится с АЦП, но есть, которые не требуют наличия электронной цифровой подписи. В частности, у нас есть такая опция, которая позволяет коммерческим заказчикам получать заявки от поставщиков без, без электронной подписи. Поэтому здесь все зависит, опять-таки, от опять заказчика, ну и от ряда нормативных актов, которые регулируют снабжение. Вот. А, ну что ж, коллеги, если больше нет вопросов, а, так, у нас а, должен подключиться Дмитрий Гвозданный. А, это руководитель службы снабжения группы компании Самолет. Дмитрий, приветствую вас. Спасибо большое, что приняли участие. Да, добрый день, только немножко моя должность звучит по-другому. Простите, я вас повысил или понизил? Это очень важно. Понизили. понизили. Простите, пожалуйста. Это, это на Упала. будущий рост. Да. Я занимаюсь в самолете цифровизацией закупочной деятельности, собственно говоря. И тема моей небольшой так скажем, презентации – это цифровизация закупочных, закупочных процедур. Что мы делаем в самолете, как мы это делаем, немножко расскажу, покажу и, наверное, будет понятно. да? Единственное, коллеги, у меня небольшое техническое... Подскажите, как мне вывести презентацию? Единственное, что вот не могу разобраться пока здесь. <laughs> Простите. Да, Дмитрий, здесь сверху в правом углу у нас есть такой значок, он называется «Файлы». Да, вижу. «Файлы» и... Да, вот нажимаете на «Файл», там есть плюсик «Добавить», вы добавляете, загружаете свою презентацию в систему. Как только презентация будет загружена, вы ее активируете двойным кликом, и она у нас будет в общем доступе. Так, одну секунду, пожалуйста. Да, конечно. Потому что я, к сожалению, не могу добавить файлы. Сейчас, одну секунду. Простите, не был слегка готов. Сейчас. Угу. Вот кажется, что пошла загрузка файла. А, да. Отлично. Я, э, мне просто ее нажать и да. добавить к вебинару, да? Да. Видимо. Так. Простите, не то добавил. Да ничего страшного. Коллеги, я э, еще раз проговорю, что все материалы будут у нас доступны в рассылке для всех зарегистрированных пользователей. Про те все сервисы, которые я проговорил, мы также ссылками добавим отдельные ролики, которые покажут, как работает у нас модуль электронной торговой площадки, Marketplace, система SalesTech, чтобы эти сервисы тоже были у вас под рукой. Да, придут ссылки да. на ролики, по ссылке можно будет их посмотреть. Коллеги, у меня не загружается презентация, прошу прощения, я угу. вот немножко не могу это сделать. Так, Очень а вот маянный. я вижу э, вебинар. Ну, это не то, что не должно, то, да? должно было быть. Да. Это вообще что-то другое это из вебинара, это не мой файл, который я загружал О, как? системно. А у да. вас получится, может быть, мне на почту отправить презентацию? Я бы ее оперативно загрузил со своей стороны. Скажите, пожалуйста, почту сейчас отправлю. Я вам сейчас направлю по WhatsApp, хорошо? Да, хорошо. Простите, пожалуйста, за задержку. Сейчас, я думаю, ничего страшного сейчас. Такое время, когда все нужно оперативно. Как по в Петербурге? Уже... О, вы знаете, не знаю, в Петербурге я в Москве нахожусь О, там, что но... меня опять неверно проинформировали, простите. Ничего, все в порядке в Москве, сейчас хорошо. Дождя нет, слава богу, уже здорово. Так, вижу Сергей. Угу. Угу. Так, коллеги, буквально одну минуту, сейчас мы загрузим презентацию. Зум в этом отношении поинтереснее. Ох, Зум. Не последний сервис, который ушел с нашего рынка. Временно, подчеркиваю, хотелось бы Причу, надеяться. Да. Так, отправил презентацию. Благодарю вас. Получил? Угу. Сейчас, одну секундочку. Елена, интересно, в Петербурге солнышко есть или солнышко уже нет в Петербурге? Было mm -hmm. сегодня уже нет. Но mm -hmm. будет еще. <laughs> Обязательно. Так, сейчас, секундочку. Так, Дмитрий, я запускаю, с вашего позволения. Да, друзья, давайте расскажем о том, что же такое цифровые инструменты закупок в самолете, к чему мы идем и зачем мы это вообще делаем. Да? А можно мне свой там следующий или управление как-то дать? Угу. Ну, давайте так, расскажу немножко про то, что, что в самолете происходит. Значит, в двух словах «самолет стабилен», это самое важное, мы... По прежнему на коне. Мы входим в топ-5 компаний застройщиков-девелоперов московского рынка, ну так, российского. Сейчас у нас проекты в Москве, Санкт-Петербурге. Мы выходим в новые регионы, думаем о тему выхода в города-миллионники. Это не секрет. У нас вчера открылся офис самолет-проекта в городе Воронеж. Следующий этап у нас, соответственно, наверняка мы пойдем в проекты в других городах сто процентов что сейчас представляет собой закупки самолета это порядка 7800 партнеров зарегистрировано на нашей собственной торговой площадке сейчас мы с компанией tsiro буквально только только только заключили партнерское соглашение на интеграцию и выставление тендеров на площадке то есть в ближайшее время мы планируем таким образом усилить конкурен... конкуренцию, плюс а, запустить а, больший поток а, потенциальных партнеров. А, планируем, что будет порядка 10 тысяч компаний, которые будут суммарно играть а, порядка 23 миллиардов рублей и в тендерных а, процедурах. Это порядка 20 интеграций с, разных сервис, с разными сервисами и более 10 команд разработки. Сейчас их уже примерно 12. 10 команд было буквально на феврале. Сейчас их гораздо больше. Основные сервисы в э, закупочной деятельности это какие? То есть, собственно говоря, начинается весь цикл с планирования и контроля. Это s центр S-Construction и тут, простите, два раза S-Center написано, тут еще S-Cost, S-Control. Есть еще такая модуль, который позволяет плани... начать планирование, исходя из потребностей, планировать закупочную деятельность. S-финанс – это планирование и финансовые сервисы компании, которые позволяют привлекать проектное финансирование, оплачивать денежные средства за поставки. Это полностью финансовые сервисы, которые есть в компании. И, собственно говоря, наша тендерная площадка, которая позволяет отыграть тендерную процедуру, заключить контракт и, собственно говоря, на этом... Закупочная часть заканчивается, начинается часть снабжения, это S-материал, это заказ материалов на объекты, поставка материалов, то есть уже после проведения тендера, снабжение конкретного объекта строительства, либо, условно говоря, центрального офиса компании. Мы проводим примерно год более тысячи процедур различного формата. Есть прямые закупки без проведения тендерных процедур, есть закупочная деятельность а, с проведением тендерных процедур. Мы, если говорим про а, тендерные задачи, то это более тысячи процедур закупок в год. 15 тысяч заказов размещают наши подрядчики, субподрядные организации, генподрядчики в рамках заказа материалов. Это тоже годовая цифра, примерно на примерно, ну, плюс-минус гуляет, но примерно подход, подход такой. Как мы цифровизировали закупки. Мы пошли в историю того, что мы оттолкнулись с потребности бизнеса. Рынку и бизнесу необходима сервисная модель. Мы пришли к тому, что мы проговорили с нашими основными бизнес-заказчиками историю о том, что необходимо сделать весь цикл поставки на объект, материала или. Услуг от момента планирования ну, инициации закупочной деятельности до момента того, когда материал приехал и пошел в работу, так скажем. Да? То есть если мы говорим про конкретную историю, связанную с стройкой. А поэтому был разраб разработан вот такой алгоритм. А у нас есть суперап закупок. Здесь происходит инициация закупочной деятельности. Сюда приходит информация, стекается по инициациям. Закупки плюс сюда приходит э, сама потребность, собственно говоря, здесь рождается. Она рождается из модуля S-Plan. Сейчас у нас есть э, похож модуль с центр э, Вот здесь будет выгляд выглядеть все. Здесь будет все полностью, все графики э, вывода подрядчиков на объекты, графики проведения тендеров на СМР, графики поставки материалов и так далее. То есть все графики, которые возможно, они будут э, рождаться в s план s партнер Тендерная площадка – это собственная разработка, она а, самописная полностью, и здесь происходит следующее. Мы здесь в рамках а, тех, кто зарегистрирован, проводим поиск контрагентов, также привлекаем к этой истории OTC, аккредитуем а, контрагента, проводим тендеры, а, собственно говоря, принимаем предложение и здесь же заключаем, а, как бы, контракт он пока рождается здесь сейчас у нас в разработке отдельный модуль S-контракт это система управления жизненным циклом так скажем жизненным циклом договора самого от момента его заключения до момента его окончания выполнения по нему работ и оплаты денежных средств то есть также там уже будет проходить актуализация расценок и контроль и оплат будут в рамках этого, подрядного, этого, этого модуля. S-Materials, как уже сказал, это marketplace материалов условно, мы так его называем внутри. И здесь стоит отметить, что, естественно, при внедрении возникали какие-то определенные процессы, которые нам нужно было поправить на живом продукте, но тем не менее сам факт что сейчас подрядчик и поставщик видит полный цикл поставки. От момента, когда сформировался заказ, его жизненный цикл видят, видят все, до момента, когда оплатили за него денежные средства. То есть прозрачная статусная модель, история, связанная с тем, что внутри системы формируются все счета, внутри системы формируется оплата, и оплата запускается сразу в работу, то есть подрядчику и поставщику не, не нужно ходить к категорийному менеджеру, к директору по строительству, либо к ЗДС и спрашивать его, а что с моим заказом, что с моими деньгами, почему вы не оплатили. Он видит, когда была оплата, он видит, в каком статусе оплата проходит и получает четкое понимание, что у него с поставкой, вплоть до того, что согласовывает все изменения по поставкам внутри этого сервиса. И сейчас мы готовим мобильную версию, это S-Accept, как раз это мобильная версия, в том числе и приемки материала для того, чтобы прорабы настройки могли в режиме онлайн, так скажем, быстро подтвердить поставку, загрузить необходимые документы, при необходимости оформить возврат поставщику, либо после фотографирования брака дать рекламацию. Также в мобильном приложении будет отображаться контроль оплат, когда какая машина приезжает, график поставок, то есть полностью такая мобильная версия. Вот так будет выглядеть у нас в ближайшее время структура цифровых продуктов. Я сейчас отвечу на вопросы, которые в чате и дальше продолжу. Будет ли представлена инструкция по работе с площадкой с материалом? Да, конечно, она есть. Более того, мы проводим по каждому модулю, у нас проходит обучение подрядчиков-поставщиков. Всегда мы готовы обсуждать историю с партнерами, есть необходима какая-то помощь, а также подключается служба поддержки. Помимо всего этого мы сделали чаты поддержки в WhatsApp, которые максимально оперативно стараются отреагировать на запрос по S-Materials. Александр Павлов, отвечаю на ваш вопрос, какую экономию приносит электронные закупки от начальной цены. Смотрите, по нашим данным, Цифры разные в зависимости от категории материалов. По некоторым категориям это 4-5%, по некоторым категориям это может достигать и 50%. Я приведу пример, достаточно простой. В категории арматура процент примерно составляет 3-4%. Но если мы возьмем непроизводственные закупки, то средняя экономия на маркетинговом договоре от первоначальной цены может достигать 70%. Но если мы возьмем еще, к примеру, категорию газоблоки, то средняя, средняя история там где-то порядка 12% на материале. Плюс-минус. Она в зависимости от ситуации она может, быть, может меняться. Вот. Можно следующий слайдик тогда, коллеги. Сергей. Ага, спасибо. Давайте расскажу, как же менялось. Нет, нет, вот предыдущий. Предыдущий. Расскажу, как менялась закупочная процедура в самолете вообще. В 2018 году мы провели первый тендер самолета и э, попробовали это делать на какой-то внешней площадке, поняли, что нужно что-то свое, выбрали решение «Альтимета» и запустились на «Альтимете» с оборотом за год, за 2019 год, отыграли 12 миллиардов рублей в тендерах. Это не считая тех закупок, которые были сделаны напрямую у поставщиков без проведения тендерной процедуры. ЭТП «Альтимета» в 2020 году дало рекорд этот практически на X2, 23 миллиарда было отыграно торгов. В 2021 году мы запускаем сервис S-Materials, и в 2021 год у нас оборот примерно вырос до 27 миллиардов рублей. В первом квартале 2022 года мы выходим на внешние площадки, на ну, УТСРУ, B2B-центр и БИДЗАР. И э, в 2022 году мы планируем выход э, и привлечение международных э, компаний, поставщиков э, материалов в первую очередь, ну, связанных с экономической, э, э, с экономической ситуацией. Если мы рассматриваем среднее количество участников э, в процедурах, на собственной торговой площадке мы увидели, что у нас порядка 4-5 претендентов на лот в среднем участие принимает, если мы говорим про внешние торговые площадки, здесь, конечно, конкуренции гораздо больше. Но стоит отметить одну важную особенность, то, что все-таки наша собственная торговая площадка, ВС-Партнер, она нацелена на именно строительные закупки. Но у нас также бы достаточно большая потребность, порядка 3 миллиардов рублей в год отыгрывается на непроизводственную сферу. Это и реклама, это и поддержка так скажем, бизнес-пользователей, какие-то цифровые продукты и так далее. То есть здесь у нас история как бы тоже достаточно активная, и вот мы, пилоты, на всех площадках, на всех площадках пилоты проводим именно для того, чтобы понять, как мы можем еще и отыгрывать непроизводственные закупки эффективно. По поводу аккредитации и по поводу того, как происходит процесс, я сейчас немножко расскажу поподробнее. На следующем слайде у меня есть небольшой «Как стать поставщиком самолета» и что из этого следует. Можно следующий слайдик? Угу. Спасибо. Смотрите, это очень простая история. Можно зарегистрироваться на ТП «Самолет» tender.samolet.ru я сейчас в чат скину ссылку, там очень простая регистрация, вы проходите, авторизуетесь, автоматически подтягиваются определенные параметры, проходите аккредитацию, она достаточно нетрудная, мы сейчас тем более ее будем упрощать, потому что понимаем, что есть какие-то тонкости, моменты, если мы говорим именно про площадку самолета, но ТСРУ, она тоже элементарная, поэтому пройти ее тоже можно легко. Это быстро, удобно, и поддержка оперативно, реагирует на все запросы пользователей с точки зрения аккредитации и квалификации. Основное требование к поставщикам – это наличие, так скажем, базы для поставок. Ну, То есть, сон говоря, если вы, если вы поставляете нам газоблоки, мы должны понимать, что у вас есть завод свой, либо вы дилер, и у вас есть контракт, дилерский контракт. А второй момент, это чтобы компания была, важное требование именно у нас, это чтобы компания была на рынке порядка трех лет. Но если у вас есть новая компания, которая, которую вы только зарегистрировали, либо она свежая, мы тоже такие компании рас, рассматриваем, но сразу говорю, что здесь немножко СБ у нас принимает решение, потому что она смотрит предыдущий опыт. Поэтому очень тонко надо здесь смотреть за этой штукой. По поводу участвуйте в тендерах. Значит, отслеживать интересующие вас тендеры можно отслеживать на уровне специализации. То есть что мы заложили? Мы заложили историю, связанную с конкретным направлением деятельности. Допустим, для подрядчиков по СМР-работам это, допустим, монолитные работы, это устройство теплого пола, к примеру, не знаю, там устройство кровли. Для поставщиков таких специализаций порядка 300. То есть там вариантов очень много и мы готовы как бы все рассматривать. Есть такой слоган «Мы гибкие». Давайте расскажу про гибкость самолета. Мы не всегда, мы всегда оцениваем компанию с точки зрения качества продукта, которую предоставляете с точки зрения качественных, качественно выполненных работ. Цена не является в этом случае основополагающей, хотя она немаловажна. Составляющая там, цены всегда... Важна, но она не настолько важна, как качество материала. Если, условно говоря, мы с вами будем получать кирпич по 100 рублей за штуку и кирпич по 10 рублей за штуку, конечно, с точки зрения экономического эффекта 10 рублей за штуку интересно выглядит в первый момент времени. Но если мы с вами возьмем этот кирпич, он развалится в руках, дом из него построить невозможно. Поэтому это просто выкинутые деньги. Именно поэтому существует отбор квалификационный в части поставки материалов. То есть мы запрашиваем обычно образцы, смотрим на них, на их качество, и после этого принимаем решение о закупке того или иного образца в том числе. Не по всем материалам, сразу говорю, но по многим, которые критичны для дома, это важно. Заключение договора по единым расценкам. Это больше к вопросу, наверное, СМР-закуп, СМР-проведение работ. У нас есть подход, когда мы даем прямую цену и говорим, ребята, вот мы готовы работы по монолиту проводить на уровне, там условно, условно говорю, там, 1 тысяча рублей за кубометр. Подрядчик либо соглашается, либо не соглашается. Мы обсуждаем с ним возможные варианты. И персональный менеджер, который работает с подрядчиком, полностью старается удовлетворить все вопросы, ответить на вопросы и предложить ему лучшие условия на рынке. Ну, один из примеров у нас работает компания «Элгар», которая уже более 7 лет строит с нами вместе дома. Всегда по единым расценкам проходили удачно. Единая расценку включена в стоимость материала. Поэтому подрядчику это удобно. Договор заключается за неделю, максимум за неделю, обычно это три дня. То есть от момента того, когда мы пригласили подрядчика, он выехал на объект, посмотрел на него, согласился с расценками, согласился с объектом, понятен объем, понятен, понятна структура, он заключает договор, за... на все это уходит максимум недель. Подрядчик дальше и поставщик работают в системе S-Materials. То есть, когда вы выиграли тендер, у вас появляется возможность размещения собственного каталога в системе S-Materials. В этом случае любой поставщик материала загружает отыгранные позиции в данный каталог, и подрядчики со всех проектов самолета делают этому, этому поставщику заказы. Подтверждение поставщиком проходит, так скажем, очень быстро, выставляется счет, на основании счета формируется так называемое распределительное письмо, которое отправляется в банк для дальнейшей оплаты со стороны банка. То есть поставщик здесь подстрахован тем, что не подрядчик ему платит деньги, а платит деньги ему, по сути, самолет. И поставщику это, наверное, очень большая боль для него, и это очень важно, чтобы он в этом участвовал. Ну и, собственно говоря, оплата за услуги... вот тут начал об этом говорить, на основании тендера формируем график платежей. Да, действительно, правда, на основании каждой поставки формируется платежное поручение, которое в определенный день, месяц, год отправляется в оплату, но, опять-таки, ключевое на основании, на основании согласованного в тендере задания. По поводу авансирования. Авансировать, да, мы готовы. Денежные средства у нас есть и собственные, и проектного финансирования, поэтому здесь очень важно, что с авансами мы тоже работаем. С предоплатой, с постоплатой, с частичной оплатой материала, ну, допустим, 30% предоплаты, 70% поставки. То есть здесь мы вот этот процесс весь оцифровали тоже. Цифровая модель здесь работает совершенно спокойно, все очень быстро отрабатывает. И мы готовы в этом принимать участие, собственно говоря. Ну, коллеги, вкратце, наверное, рассказал обо всех аспектах работы с нами. Наверное, так, верхнеуровнево, конечно, не детально, но постарался отразить. Есть какие-то вопросы, готов ответить, подсказать. Там, следующий слайд, он, в принципе... Можно следующий там включить? Сергей, следующий слайд, можно? Да, ну, собственно говоря, вопросы-ответы на которые я постараюсь вам ответить. Если я что-то не знаю, я запишу и вернусь к вам обязательно с ответом. Здравствуйте. <связываю> Коллеги, вопросы? Да, вижу, что секундочку. Хорошо, ждем вас. Очень приятно, что вы из Воронежа, Sunlight. Сейчас на скидку не скажу адрес, мне надо посмотреть. Просто буквально вчера новость вчерашняя, еще пока адрес не скажу. Я вам могу отписаться тогда чуть попозже. Оставьте свои контакты, я с вами свою почту я вам отправлю без проблем. Коллеги, еще вопросы? Не стесняйтесь. Какие-то вопросы по самолету мы готовы ответить. Учетная автоматизированная система. Мы автоматизируемся... Значит, смотрите, какая история. Значит, Автоматизация полностью самописная с точки зрения того, что авторизация на площадке проходит в автоматическом режиме и регистрация проходит по номеру телефона с привязкой потом к конкретной организации. Полностью самописная история. Значит, по... вообще в дальнейшем мы планируем, что все модули производственной системы, так называемые, да, нашей экосистемы самолета, которые относятся к закупке в частности, будет сквозной. То есть у вас одна учетная запись для всех модулей системы. То есть вы из модуля в модуль переходите, и все меняется автоматически, как бы все подгружается, все сквозное. Возной учет. СМР проводит только на собственные ТП или нет? Мы проводим СМР тендеры пока на собственные ТП плюс прямые расценки. У нас работает отдел скаутинга так называемый, который ищет подрядчиков потенциальных и привлекает их по прямым расценкам. Вот. Если мы говорим про дополнительные какие-то вещи, то, так скажем. С точки зрения СМРов мы сейчас будем пробовать играть СМР-тендеры, в том числе на otc.ru. Попробуем, поглядим, как это работает, сколько откликнется подрядчиков. Пока опыт говорит о том, что качественно как качественную историю мы можем сделать, наверное, размещая тендеры в разных местах точно. То есть дополнительный объем подрядчиков мы получим таким образом. Коллеги, вопросы еще? Ну, если вопросов нету, тогда, в принципе, у меня все. Вот. Александр Платонов, вы скинули свою почту. Для чего? Что мне нужно с ней сделать? Чем могу помочь? коллеги, угу. как поменять стоимость, исходя из э, стоимости материалов. Смотрите, у нас прогноз такой, что себестоимость строительства вырастает где-то примерно на 20-25 процентов. Примерно вот такой прогноз мы даем сейчас, оценочный, оценочный прогноз, где-то плюс 25% стоимость строительства, это себестоимость стройки. При этом рост стоимости недвижимости я не готов комментировать, не моя немножко тема, я вот именно знаю, что сколько, сколько примерно может подняться себестоимость, это оценочная штука. Но думаю, что при поднятии такой, давайте так, мое личное мнение, что рост будет где-то плюс 10%, плюс 10-12%, процентов но... Тут будет понимание стоимости денег, надо еще закладывать, потому что стоимость денег при проектном финансировании несколько отличается от стоимости Центробанка, который дает он по, по ключевой ставке, поэтому я не готов сейчас скажем, детально комментировать, не скажу. Подрядчики работают с давальческим материалом, все закупки вы осуществляете. Все правильно, подрядчики, мы осуществляем, давайте так, подрядчик, и как осуществляет закупка? Закупка материала происходит по двум векторам. Первый вектор развития, это когда мы на себя закупаем материал, на генподрядчика закупаем материал, и потом передаем этот материал по договору сессии на субподрядные организации. Это первая история, она очень редкая и в основном работает с каким-то очень крупным или точечным материалом. Основная концепция следующая. Мы заключаем с поставщиками договор на объем, отыгрываем определенный объем поставки, заключаем договор на, ну, заключаем договор на то, что поставщик соблюдает определенные критерии отгрузки. Далее каждый подрядчик настройки заключает прямой контракт с поставщиком конкретного материала. Uh, и размещая сервис, заказ в сервисе S-Materials, uh, четко контролируется себестоимость uh, поставляемого материала. В этом случае самолет выступает плательщиком здесь uh, и оплачивает этот материал на основании распределительного письма подрядчика. Еще раз подчеркну эту историю. Артем Шушков. Uh, у вас одна единая система, мастер данных НСИ по ТМЦ либо у каждого заказчика своя собственная система, как вы номенклатуру заказчика-поставщика. Смотрите, НСИ и справочники у нас единая структура, да, действительно, это так. Более того, мы сейчас внедряем новую MDM-систему, управление справочником материалом буквально, наверное, в июне-июле мы ее развернем, и... Мы ориентируемся на следующие два показателя. Каждому, каждый подрядчик, каждый поставщик, точнее, в рамках системы закупок самолета, я сейчас говорю про тендерную документацию, да, про тендер, он подает КПшку, КП капе, в рамках тендера именно в единицах, измер... в структуре закупок самолет. Что касается заказа материалов, у каждого поставщика свой собственный каталог материала. Ну, допустим, я приведу пример, очень частая история, газоблок D500, он имеет разные размеры, вот у нас он идет просто D500 и все в номенклатурном справочнике, и у него есть там вариант 1, вариант 2, вариант 3, поставщик загружает свои собственные номинования материалов в отдельный модуль, у него есть модуль мой справочник, в рамках этого модуля Поставщик как угодно может назвать товар, то есть у него, допустим, это идет D500, размер 600 на 200 на 300, к примеру, да, или там блок газосилика... газоблок D500 и так далее. То есть он все равно привязывается к нашей системе учета, и мы производим мэтчинг именно по единицам измерения самолета и по номенклатуре самолета. То есть каждое соответствие проходит в автоматизированном режиме. Так, Илья Драбкова, вы говорили о Воронеже. В каких еще регионах планируется э, работа в обозримом будущем? Ну, смотрите, мы уже смотрим на Екатеринбург, мы смотрим на города-миллионники, э, Петербург уже подключен. но пока как такой план примерно, плюс-минус. Воронеж у нас сейчас в данный момент проект, проектный институт, мы работаем там и с проектным институтом и так далее. Самарская область, скорее всего, что да, пока не скажу точно, не отвечаю, к сожалению, за региональное развитие, но по разговору внутри компании, да, конечно, мы там что-то тоже смотрим. У вас единая централизованная система закупок в группе компании, либо у каждого заказчика есть свой собственный отдел закупок, вы считаете? Смотрите, давайте отвечу на этот вопрос. Да, система закупок централизованная. Все заказчики закупочной деятельности, проектные команды, АХО, IT-блок и так далее, они приходят все в отдел закупок. Дирекция по закупкам работает как, как единый организм. Любая закупка проходит через дирекцию централизованно все все централизованное. единственное только о чем мы о чем я скажу у нас есть у нас есть наши подрядные наши генподрядчики и внутренние службы которые могут самостоятельно заключить контракт на поставку какой-то какой-то незначительной доли материала либо какое-то проведение разовых работ ну к примеру нам нам не нужно для HOME мы не проводили тендеров никаких, условно говоря, а у нас там поставщик Комус, условно, да, и который нам поставляет чай, кофе там канцелярку и, и так далее, и тому подобное. то есть здесь, если сумма закупок менее там, 3 миллионов рублей, то здесь заказчики могут самостоятельно разместить либо закупочную процедуру, если это необходимо им по каким-то критериям, либо же они могут напрямую сделать контракт до 3 миллионов рублей, они, по-моему, делают контракт самостоятельно, да, по-моему, 3 миллиона. Тюмень, Тюменская область. Пока не скажу, не знаю, точно знаю, что есть перспектива у Владивостоке. Это вот точно знаю. Про меня не могу ответить на вопрос. Честно, не знаю. Не скажу. Коллеги, вопросы. Еще не стесняйтесь. Так, вижу еще один вопрос. Сейчас придет, видимо. Давайте подождем. Давайте полминутки подожду. Расскажу еще что-нибудь интересное. И... Такого из, из интересного, наверное, знаете, чем поделимся, а, тем, что ну, вот в рамках этой ситуации, которая сейчас сложилась на рынке, мы не останавливаем ни набор персонала, а, наоборот, стараемся развиваться. Поэтому новые проекты тоже заводим. А, у нас планируется порядка 32 объектов а, к 2023 году, поэтому приходите к нам на торги, мы постараемся вам удовлетворить все варианты. Активно Петербург развиваем, очень активно. Поэтому есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Коллеги, но ну, есть вопрос нет, тогда в принципе все. У меня. Спасибо вам большое за приглашение, за время, что у меня послушали. Спасибо огромное.